Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства Hatschool. School. Меня зовут Анна Андреенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию бесплатный мастер-класс по изготовлению великолепной шляпки-вуалетки для праздника, украшенной перьями и вуалью. И пошагово мы раскроем все секреты нашего шляпного мастерства. Присоединяйтесь! Для изготовления праздничной шляпки нам с вами потребуется основа серая диаметром 9 см, изготовлена она из шляпной соломки Синамей. Также нам потребуются декоративные перья. Я выбрала э, перья павлина формы форме меча, также серого цвета. Мне потребуется вуаль двух цветов, черная и цвета марсала. Вуаль имеет ширину 21 сантиметр и ширину ячейки где-то 1 на 1,5 сантиметра. Безусловно, мне потребуется сантиметр, нитка с иголкой. Я выбрала черный цвет, потому что самый темный в нашей шляпке это будет черный цвет. Мне потребуется клей для страз, свечка. Сами стразы. Я выбрала черный цвет, самый маленький размер SS6. Также крепление нам необходимо будет в виде зажима. Это двойное крепление. С одной стороны булавочка, с другой стороны зажим. Ножницы, клеевой пистолет и, как это ни странно, нам потребуется флойка для завивки волос. В принципе, это все, что нам нужно для создания вечерней шляпки. Приступаем. Приступая к работе, мы готовим все декоративные элементы. Так как наша шляпка в основном будет состоять из перьев и вуали, начинаем мы с перьев. Мне потребуется перья павлина серого цвета, около 7-10 штук, в зависимости от того, насколько пышны вы хотите создать изделие. Предварительно у меня уже нагрета плойка для волос, она имеет конусообразную форму. И одним пальцем прижимая у основания плойки, дабы не обжечься наше перо, я буквально как прядь волос начинаю завивать наше перо. Буквально нескольких секунд достаточно для того, чтобы у нас появился нужный изгиб у перышка. И я работаю со всеми перьями. Я их завиваю в разные стороны, для того, чтобы у меня была разная структура. Если, допустим, я понимаю, что мне нужен более крутой завиток, я располагаю кольца ближе друг к другу. И обратите внимание, насколько разные перья у меня в итоге получаются. Перо это натуральный материал, достаточно сравнимый по структуре с волосом. Поэтому он очень легко поддается термическому воздействию, то есть завивке. Вот здесь я понимаю, что кончик мне нужно еще подвить, поэтому ничего страшного, если одно и то же перо я заеваю по нескольку раз. Для того, чтобы не сломать основание пера, плойка должна у вас хорошо быть прогрета. Тогда любые манипуляции с перьями получаются очень легко. Итак, нужное количество перышек мы с вами завили. Вот такая хаотичная у нас получилась структура. Ненадолго мы их убираем и начинаем работать с вуалью. Основной цвет нашей будущей шляпки будет насыщенно бордовый или цвета марсала. Я заранее приготовила нитку с иголкой. На конце завязали узелок. И сейчас обратите внимание, я визуально как будто бы представляю треугольник. С одной стороной 10 сантиметров, с одной стороны 10 и с другой. И теперь я собрала этот уголочек. Дальше я перекручиваю и получившуюся связку закрепляю при помощи нитки с иголкой. Сколько взять вуали, зависит от пышности будущего изделия. У меня получился вот такой вот уголочек. Далее, вот это основание и будет центром всей композиции. Далее я начинаю формировать как бы бант, каждое крыло которого... От 10 до 15 сантиметров в размахе. И каждый раз я фиксирую в центре нашей композиции. Фиксирую ниткой с иголкой. Делаю второй бант. И третий. После того, как я зафиксировала серединку, где-то на расстоянии 20 сантиметров я отрезаю вуаль. У меня получился вот такой трехлистник. Что делаю далее? Теперь мне нужна основа для шляпки. Ее диаметр 9 сантиметров. Она у нас серого цвета. И теперь к самому центру, к основанию я прикрепляю наш декоративный элемент из вуали. Несмотря на то, что сейчас у меня основание серое, вуаль бордовая, а шью я вообще черными нитками, сделано это не случайно. А именно потому, что самый темный элемент у нас будет как раз таки из черной вуали. Поэтому цвет нитки я подбирала именно под этот цвет. Дальше я расправляю все края нашего импровизированного банта. Вот здесь помните, у нас остался прямой срез. Оставлять его просто так будет достаточно некрасиво, поэтому я... Делю на два его и делаю импровизированные хвостики для того, чтобы они у нас были в виде треугольных уголочков. Закрепили наш вуаль и теперь. В наши вуалетки мы добавляем перья, из них мы, словно флористы, составляем какую-то композицию, которая нас будет устраивать. Я хочу сделать более вытянутую, для этого подбираю нужные по размеру, по формату перья. Какие-то подходят чуть больше, какие-то менее. Но в этом и есть прелесть, потому что все перья у нас были разные по завивке. Вот сейчас я взяла более длинную композицию из трех перьев. И закрепляю у основания. Для того чтобы перья не вынимались из шляпки, для того чтобы никакое перо у нас не выпало, моя задача не только сверху их закрепить, но и при помощи иголки каждое наше перышко как бы проткнуть, тем самым при помощи нитки и иголки зафиксировать в нужном положении. У пера павлина достаточно толстая ножка, поэтому ее легко протыкать с помощью нитки и иголки. Добавляю еще перьев. Добавила два пера, которые будут смотреть в противоположную сторону. По моей задумке это будет нижняя часть изделия. У меня осталось еще несколько перьев, их я также использую, но уже наращиваю основную массу композиции в середине. обратите внимание, что же у нас случилось с серединкой изделия. Так как все декоративные элементы крепились именно в середине, то сейчас мы видим основание креплений и видим также все наши швы от нитки с иголкой. Поэтому нам нужно это все спрятать и задекорировать. Именно сейчас нам потребуется черная вуаль я отрезаю произвольно около 20-25 сантиметров и наискосок вот так вот собираю в виде бонта. Перекручиваю и место соединения закрепляю в центре. И еще делаю несколько точно таких же элементов. Собираю наискосок по диагонали, перекручиваю и подставляю в то место, где, на мой взгляд, мне хочется больший объем изделия получить. Каждый раз я расправляю вуаль, анализирую, насколько меня удовлетворяет получившаяся композиция, и сейчас делаю третий подобный элемент. Дальше мы закрепляем узелком нашу нитку с иголкой. Но, честно говоря, у меня, э, я настолько увлеклась процессом, что нитка у меня закончилась и осталась на изнанке только одна иголка. Как же быть в этом случае? Здесь нам может потребоваться клеевой пистолет. Я наношу его на основание у иголки. Там, где еще совсем чуть-чуть остался край нитки. И как только чуть-чуть клей подостынет, чтобы не обжечься, прижимаю пальцем. Таким образом у меня фиксируется нитка. То есть я ее фиксирую без узелка. с изнанки изделия выглядит не очень презентабельно, но ничего страшного, это все закроется при помощи нашего крепления. Теперь, казалось бы, вуалетка у нас уже практически готова, и ее даже можно использовать вот в таком варианте, но у нас сейчас канун праздников, поэтому мы ее дополнительно украсим при помощи страз. Для этого нам нужен непосредственно клей для страз и сами стразы. Стразы я выбрала очень-очень мелкие, для того, чтобы они были не в акценте, а только при повороте головы, чтобы у нас легкий блеск возникал. Высыпаем стразы и сейчас я вам покажу один лайфхак. Который вы также сможете использовать, у этого клея достаточно удобный носик для нанесения, и я делаю небольшие капли клея в произвольном порядке где-то на серединке вуали, там, где есть переплетение нити Пока сделала несколько. Клей обладает белой текстурой, но как только он уже готов и высох, он становится прозрачным. И, конечно, вот такие вот маленькие стразы, их очень неудобно приклеивать при помощи пальцев. Они постоянно рассыпаются, убегают. Для этого нам потребуется свечка. Абсолютно любая у меня свечка, оставшаяся от дня рождения. И теперь на свечку я нанизываю стразину и прикрепляю к тому месту, где у меня был намечен клей. И вот таким образом я расклеиваю нашу вуаль. Единственная сложность будет в том, что нужно запастись немного терпением. И обязательно запоминать, где же вы поставили клеевые точки. Можно, конечно, заранее проклеить вашу валь с трасами. Но в этом случае вы не всегда можете угадать, при каком же ракурсе и в каком месте появится у вас страза. Расклеивая в самом конце, это можно очень легко сделать. Сейчас пока еще у меня виден белый клей, это говорит о том, что он еще не до конца высох. Как только он станет прозрачным, он уже абсолютно полностью высохнет. Я думаю, что этого вполне будет достаточно для того, чтобы вуалетка приобрела интересный блеск. Очень деликатный, но тем не менее праздничный. И теперь нам нужно сделать крепление для нашей шляпки-вуалетки. Мы возьмем крепление два в одном. С одной стороны у нас брошь, с другой стороны у нас крокодил. Наносим клеевой пистолет. Наносим достаточно обильно. И теперь с изнанки изделия прикрепляем наш крепеж. Итак, наша шляпка абсолютно полностью готова. Нам осталось ее примерить. Вот такой необычный аксессуар у нас получился. И, кстати, крепление 2 в одном дает нам возможность носить не только в прическе данный аксессуар, но и за счет булавки вы можете украсить при помощи так такого аксессуара свое, допустим, вечернее платье. Также можете э, надеть на пояс, то есть весьма интересная, незамысловатая штучка. Я была очень рада вас видеть на нашем бесплатном мастер-классе и приглашаю познакомиться и с другими нашими видеокурсами.